Первое, что я вам обещал показать, так это примерные расходы, да. Я вам покажу средний расчет по России, чтобы у вас было понимание. Опять же, возьму средню, средний бюджет, не привязывайте его к месяцу, потому что за месяц будет больше. Давайте возьмем круглую цифру, чтобы было проще считать. Возьмем круглую сумму в 10 тысяч рублей. Что с ней можно сделать и что на нее можно получить? В среднем, давайте возьмем пессимистичную цену клика, по которой мы продвигаемся на курсе, это 10 рублей. То есть... Стоимость одного перехода на сайт 10 рублей. Она может быть дешевле. Я говорил сегодня, что ребята на курсе продвигаются по 8 рублей и по 5 рублей. Я беру такой прогноз, не супер оптимистичный, не супер пессимистичный, пускай это будет 10 рублей. За 10 тысяч рублей вы получите 1000 переходов на ваш сайт. То есть тысячи раз люди идут на ваш сайт. Люди, которые, которые искали что-то, что вы продаете в поиске, допустим, Люди, которые видели ваше объявление, на вашем объявлении были реальные объекты, настоящие, по реальной цене. То есть, если это однушка с 3 миллиона, вот там так и написано, однокомнатные в Саранске от 3 миллионов, не дешевле. Вот они кликнули, и за то, чтобы эти тысячи людей зашли, вы заплатили 10 тысяч рублей. Цена одного перехода 10 рублей. То есть, вот вас тысячи посетителей в вашем магазине, грубо говоря, да, если переводить на оффлайн. Дальше мы говорили, что конверсия в среднем 2%, это нормально. Вы получаете с 1000 кликов 20 заявок. Может быть чуть меньше, но в среднем оно так. Я здесь взял запасом флюс, здесь давайте запасом ну, средней конверсия 2%. 20 заявок при расходе в 10 тысяч рублей. За каждую заявку вы примерно тратите 500 рублей за заявку. В среднем так и получается по России 500-600 рублей заявка. Чем меньше регион, тем дешевле заявка. Чем больше регион, тем дороже заявка. На Москва, Питер заявки подороже. Хотя, сейчас вы видели отзыв, что и в Питере, в Москве тоже умудряются делать по 500-700 рублей, рублей заявка. Но это такое, скажем так. К этому надо прийти. Это вопрос, как вы все это реализуете. Но вот в среднем вы можете рассчитывать на такие цифры. Дальше. Продаете одному из десяти. Помните, мы говорили про теплый трафик. Кто не продает, каждый одному из десяти не понимает, как. Во-первых, у вас другой теплотый трафик. Это минимальная конверсия. Другой теплотый трафик, то есть больше поддержеспособных. Во-вторых, блок продажи значительно позволяет увеличить вашу конверсию в продажу. Таким образом, мы из 20 заявок делаем примерно две сделки. Две сделки при расходе в 10 тысяч рублей, 5 тысяч рублей обходится один клиент. Так и есть. В среднем 5, ну, может, 7 тысяч рублей расходы на привлечение одного клиента. Это что касается расходов на рекламу. Теперь мы же хотим делать не две сделки, да? Мы хотим сделать 4, 5, 6, 7 сделок. Умножать эти цифры. Но надо ли в первый месяц заложить сразу 30-40 тысяч рублей? Нет, не надо. Мы начинаем всегда с простого. Мы начинаем с первых 3-5 тысяч рублей на рекламу. Закинули их, получили первые заявки, сделали первую сделку. Из них 15% достали на рекламу. Положили сюда на рекламу, получили больше заявок, сделали больше сделок, получили больше доход, вытащили из него 15%, это больше сумма, чем была в прошлом месяце или в прошлом периоде. Закинули на рекламу, получили еще больше. Таким образом мы как снежный ком наращиваем объем заявок, начиная с первого платежа там, в 5-7 тысяч рублей. Этого достаточно, чтобы начать. То есть никто из вас не требует сразу <coughs> все свои средства вкладывать в рекламу.